Шанс твоя судьба, твой шанс и ты звезда Ты с нами сцену покори, сейчас и навсегда Она действительно наша постоянная участница Талантливая артистка, замечательная, красивая Виолита, встречаем! Браво, спасибо огромное. Ну, конечно, подарки праздничные, привет новогодняя вечеринка, друзья. Конечно, никто не останется сегодня без памятных подарков и сувениров.